Ватруша и Котофей Цап царапович Половина первая Посреди бескрайней зимы Притулился ветхий домишка К неохватной еле И почти спрятался между ее лап Покрытых снеговыми варежками Когда-то неохватной ели не было совсем А домишка был новенький, свежесрубленный Тогда жила в нем пара молодых, Муж да жена, Миша да Матриона. И не было у них тогда почти ничего, Кроме мечты о светлом времени, Когда будет все, и детишки, И разный скарб домашний, и коровка, И сад с наливными яблоками, И достаток, и счастье. А чтобы мечта сбылась, Работали муж да жена, не разгибаясь с рассвета и до глубокой ночи. Поработают, поработают, в вечеру повалятся на палате и ну мечтать, десны да сладкие смотреть. А как выглянет солнышко, снова работать начинают. Незаметно утекли годы. Ель. Что в первый год посадили семечком малым, Великаном вызнялась и стала красавицей. Детишки, что родились у Миши и матрены, Кто в младенчестве помер, Кто в лихие годы сгинул без следа, Один любимый сынок остался — Васенька. Достаток то пребывал, то таял, Коровки и прочая живность домашняя — то нарождались, то погибали. И как-то все казалось, что вот оно, счастье. Смотри, почти что наступает. А потом поворачивалась судьба боком. И уже вроде и нет счастья, А есть только работа и мечта, и снова работа. Не заметили Миша Дмитриона как немощными стали. Потом осталась Матрена одна, потому как Миша, ухнув как-то тяжело горлом, вроде споткнулся на пороге, да и остался лежать, ноги в домишке, голова под осенним дождем. Порыдала Матрена над покойным, обмыла, как положено, сама могилку вырыла, гроб до да крест, сама сколотила. Схоронила мужа, сыну, Васеньке, весточку отправила так, мол, и так. Не волнуйся и не расстраивайся, дорогой мой сыночка. А только Мишенька мой единственный, а твой родитель, Господу душу изволил отдать третьего дня. Так что пиджак, что просила я привезти ему из городу, ты уж, Светик мой, носи сам. А мне ничего не надо, только бы ты приезжал повидаться». А как одна я теперь осталась совсем, то тяжело мне уже с хозяйством управляться. Отправила весточку сыну и стала ждать. А чтобы не скучно ждать было, завела себе кота. Ой, хороший, ласковый, мурлычет громко, а ноги трется, игривый. Но иногда Норов свой кошачий любит показать. То рушник в клочья когтями издерет, то прыгнет из засады играючись, да укусит носок Матрёнин. И придумала Матрёна называть его Котофей Цапцарапович Кусакин Рыболюбский. А может, не придумала, а услышала где-то или прочитала... Только это полное, так сказать, наименование было. А коротко она его всегда Цапкой звала. Вот и жили теперь в домишке под елью Матрёна и Котофей Цапсарапович. Жили себе, да высятку ждали. И год ждали, и два, а он все не едет к матушке, да не едет. Какой-то грустный рассказ у меня получается. Ну, ничего». Дальше веселее будет, потерпите немножко. Наконец, сколько уж годков прошло, и не знаю, Приехал, Васятка, радость! Да не один приехал, меня с собой привез. Я ж никогда еще у бабы Моти не бывал, Не знал ее, не видел, Только иногда Василий мне письма ее читал. Хорошие письма, добрые. Ой, я что, забыл про себя вначале сказать? Я ватруша. Только, знаете, меня часто путают и ватрушкой зовут. Нет, я не обижаюсь, просто я же разве на ватрушку похож? Вот, посмотрите, вот так. Ну, вот так. Вот. Ну, нисколько же не похож. «Правда? Не будете путать? Ну и славненько. Вот. А я ведь раньше у Васеньки в камине проживал, а когда ремонт капитальный делали, эй, всему дому, камин зачем-то замуровали. Тогда я в электрический обогреватель переселился. Там хорошо было. Ну, хотя немножко тесновато. Не так, как в камине». А Василию, опять же, перед обогревателем Удобно было письма не читать Вот он разложит письма Обогреватель включит Залезет в кресло с ногами И вслух читает Почитает, почитает Повздыхает, погорюет Ну и так вот я про Матрёну все-все узнал да. Собрался он когда к ней ехать, то я тоже с ним решил податься. Там же печка русская, просторная, и потом на природе опять же молоко свое, парное, топленое, хлеб похучий там, грибы там, ягоды, а вода в колодце О, не то что городская. Ну и поехали мы. Матрена выбежала нас встречать, а сама почему-то плачет. Радоваться бы, да смеяться надо, а она в слезы. Вася обнял ее, стал утешать. Потом они на могилку Мишину пошли, а я в дом и сразу в печку поселился. Ой, братцы мои, красота! Тепло, просторно, не то что в нашем камине даже. Уж я про обогреватель вообще молчу. Благодать одним словом! Я все-все обсмотрел, удобно расположился, обустроился. Ну, тут Матрена с Васильком вернулись, и мы вечерять начали. Хорошо посидели, душевно. Матрена свои фотографии показывала, Василий свои. что привез? — Долго-долго говорили про все, про все поговорили. Потом Василек гитару взял. Тут я немножко побеспокоился: гитара старинная, потрескавшаяся, струны дребезжат Ой, Не получится, думаю, ничего. А Василек ловко так все поправил, настроил инструмент, да как запоет! Дивлюсь я на небо той Гадаю, чему я не сокел, чому не летаю. Ой, ребята, я и не подозревал, что он так здорово поет. Наверное, как этот, э, ну как его, ну вот и вертится на языке. Забыл, ладно. Долго песни пели, чай пили со смородиным листом и с медом Матрена шанешки напекла. Я такого объедения в жизни не помню. О, вспомнил Шаляпин. Вот. Зря вот так вот вы смотрите. Я же не смотрю на вас вот так. Ну, потом, что тут такого смешного? Пока смешного нет ничего. Можно не улыбаться. А, вы мне не верите. М -м а тогда знаете что? Вот послушайте, а Ватрушей стать не так просто. Я в нашем городе всего двух Ватрушей знаю. Можно, конечно, Ватрушей сразу родиться, но таких случаев еще не бывало. Ватруша — это призвание. К нему идти надо. Э -э -э ну, например, сначала дымовым поработать. Показать себя на поприще, так сказать. Потом можно... Ой, я чуть не разболтал. Ой, у нас с этим строго. Если что, и вакансия свободна. Желающих полно. Я же про другое совсем начал. Э, так, про что я начал говорить-то? Не помните? А про Шаляпина? Нет, про него я уже сказал. А про шанешки? Про шанешки. Моя бабушка тоже шанешки пекла, но у матрёны шанешки. Это просто какой-то бланманже. и даже вкуснее в сто раз. И вот падает у меня, э, нет, у Василька. Не помню, неважно. Падает кусочек Шанешки. На самый край стола. Ну, бывает, ну, со всяким же бывает. Ничего страшного. Ничего страшного? Ага. может, для всех и ничего страшного. А когда из-под стола когтистая лапа, у меня аж мороз.